Друзья, спешу на глашенный рынок, Мосвинтаж. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я пришла в первый день Мосвинтажа. Ну вот, и народу, как видите, очень много. Это чьи розовый Это Германия. Э. Германия. И тарелки и все. Это Англия и Германия. Тоже розовые? но ну, а как вот? Вот этот. А, вот, ну это, да. а, вот, это, это Германия? да. А, да. вот Я смотрю, что они рисуют один и тот же. Посмотрите, какие красивые брюмки, бокалы цветное стекло а вот этот петушок это петушок просто вообще какой-то не поворачиваться ну, посмотрите какая красота! да вот сюда можно просто даже прийти полюбоваться ну, кстати, скоро, друзья, 8 марта. Мы Рынок работы с 3 по 8. И вы можете сделать шикарный подарок. Вы посмотрите, какие клеймы. Посмотрите. Какие клеймы. Та вот так вот, друзья. вдохновиться, купить, любоваться. Руд вот лак вами О! Это Англия, нет? Англия Англия. Англия. Это знаменитая вещь, да. да. И сколько вот эти тройки стоят? 18, а? 18 Прелесть. Ой, какие подсвечники. Да, лучше подарок для женщины. Если не считать, конечно, бриллиантов. Иногда они стоят дороже, бриллиантов. Бриллианты-то стоят дороже, и женщины вроде как другие стали, хотя не знаю. Так, вот здесь у нас э, специально подвесные вещи, и это ручная работа художественная внутри. Поэтому здесь... Да, функции, да? Смотрите, а это серебро. Повторите, сколько это стоит? Извините, не сняла. Вот что это. именно? Вот этот вот набор. Серебряная нить, Италия, 40-е 50-е годы. Очень хорошее состояние. Редкость, что 12 рюмок. Да, 12 рюмок. 12 редкость, да, он стоит 40 тысяч. А вот эти сколько стоит, я забыла, миниатюра? Эти, они по 5 тысяч, если пара, 8. Это чьё из-за? Так, вот эти вот еще, расскажите еще раз скажите про. Мурано, Италия, двадцатые сороковые годы. Подписные. Подписные. Да, да подпись мы сейчас Фушеры вам покажем. Кажется, на этом нет, вот на любом другом. И охота и здесь. Да, охота. Вот они. Подпись. Не да. Да, да. На каждом Одна хуже свой вид сюжет. Ну, они, да. учатся, они, и они, учатся, они да. так и делали. Не надо, не надо. Я просто и вот этот, он называется да, КРУЭТ, да. да, для э, масла, уксуса. Он в серебре, серебряной КРУЭТ. И и а стоит 35 тысяч серебро, не серебряная. Да, и видите, для пробочки, да, кипятки, для пробочки таких да, клапок. Да, да. Да. Ой, снимала-снимала, извините. Ничего страшного. Вот очень интересная вещь графин с серебро, Франция, 19 век. Потрясающий. Да. Такой ардеко. Да. настолько нарядные Да, хороший. хороший. Ну, вот я уже говорила, что у вас музейные вещи, каждая вещь просто завораживает. А вот И эти вот, которые вижу. мне очень понравились голубым, да, вот Ваза, это. Вазы, это тоже, кстати, Мурано, но это где-то 60-е годы, русских сималин. Потрясающие всякой они парные. И пара стоит 30 тысяч. Очень адекватная. адекватная цена. цена. Они крупные хорошие. Для таких вещей, да. Это, это очень адекватные. Сейчас я крышечки как-то верну. Чтобы... Потрясающие вещи. Ну, вы сами перевозите, добываете. Ну, что-то сами, что-то здесь, что-то здесь. по Мы стараемся отбирать в такие. Потому что вы все знаете, я к тому, что вы не просто, а вы все можете рассказать. Это кузнецовские, это все кузнецовский фаркот, тарелочки. Разно кузнецовские. С третьего по восьмое. Да, да. И ларец, который работает, да, волшебный. Да? Да. Медовое стекло, серебро, окантовка. И а чье это? Это Франция, конец 19 века. И сколько стоит? А? И сколько стоит? Они по 10 тысяч кружечку. Но они крайне редкие. Но они действительно для них никогда... слышно. Вот вот Мне еще очень нравится ваша ваза. Тоже охота. Какая-то с голубым. Смотрите. Это, это какая? Птицы летят. Вот есть. Ты, а, глаза. это пекинское стекло, это Китай. 40-е 50-е годы резьба по стеклу ручная потрясающе Лафетики у вас такие но все все здесь можно говорить и говорить и вот вы держите это тоже серебром вообще нет это не серебро это уже идет голова Олова, но все равно он сделан ну размер очень великолепные вещи вещь хорошая Нет, ну и вообще выглядит она великолепно да, да. не просто дорого-богато а красиво ну, и да, да. вот вещь мне нравится хорошая. где искусство вот понимаете спасибо ваше вот это уфзд с маками пять пятьсот спасибо Замечательное, замечательно а вот этот английский чайник сколько тоже пять пятьсот скажите а вот с розами это чье вот это вот вот это да Германия. Германия. и сколько она стоит красиво это кузнецов что ли да? ну? кузнецов вот этот нет, этот, нет это вот, вот, вот а это кузнецов вот... А вот, вот, вот, вот вот вот вот это, это? Такой хороший <служивает> Хочу снять а такая... взять шкатулку. Очень красиво. Внутри бархат, такая подушечка. И сколько стоит такая красота? 400. 400. 400. 400. 400. 400. А что это за металл? Это а, цветет. Похоже на, на бронзе. Она тяжелая. Да, вот это вот очень красивая вещь. Спасибо большое. Да. Смотрите, какие красивые представленные украшения. Здесь очень много и чудо такое есть. Смотрите, мне вот два очень нравится. А вот какая красивая брошь. И вот это вот. А вот это черное золото. Это что? Чего это? Что именно? Черное золото. У вас просит? Да, есть да. Это темно-синяя, нет. Темно-синяя, а чье это? США. И сколько? Мы не берем. Такая. Вот Две тысячи. Кстати, легкая. Очень красивая. Самая синяя Ой, какая прелесть. Все такие миниатюрочки. Так, ложки на любовь, база. Это лимош, да, вашечки? красиво розовое стекло боже мой а сколько у вас эти кольца для салфеток пятьсот а чьи они а вот это ваза розовая четыре Да да. да, да. Можно ли? Бы... Один. один. Один? Я думаю, это растет цветочка. Сколько Ой, Какая да. прелесть? Все такие миниатюрочки. Это распродажа у вас, да? да? И сколько? По-разному. Целое царство. Посмотрите, какая красота. На любой вкус. Просто чайники. Ой, боже, ну вот сколько здесь разных чайников. Смотрите, целая коллекция огромная. Любые. Любая форма, любой цвет. Размер. Вот часы бранные. Я права это бронзовые часы, да? А чья но ну, вы знаете что это букет у нас это матин да но это немецкая тарелка стоит недорого тысячи приходите а здесь эва и татьяна вы увидите Здравствуйте. вот и то самое вы можете здесь прийти потому что они бывают здесь каждый раз а я вас поздравляю что вы свой потела продали а я думала Кадиллак. Нет, я рыбу видела. Но это та женщина, которая да, у Но меня сразу. Я не оттуда привелась рыба, как и в кармаке. черный лак, лак, Ой, да. слушайте, Внутри красный аптечки какие да. здесь тоже замечают украшения здесь парка они знаете просто сверкают вот от них свет идет ну, очень красивый а рыбки какие? рыбки смотрите какие. прямо как это да. подводного царства золотые карпы они приносят да. радость и счастье да. потому что они Идут, когда на нерест, они проходят препятствия, вверх поднимаются. И Это вот символ жизни. Кто возьмет у себя в вот, доме значит жизнь будет хорошая. Да, И, правда. Вот такая тоже важная. Ой, сколько вас сладко вот да, да, да. Спасибо. Спасибо. Да, пускай народ приходит. Желаю Всего. вам удачи, да, но цены разные. Ой, нет, вот это наше, я вижу. Трое. Ну, Трубин. 97%, 97%, 97 дома. Понятно. Попадается фарм почв. Вот это Булева. Да. Дулева. Это тоже откуда? Рубин. Да, да. И был Хз на музыках. Этот браво, мой родной сервис. Сколько как стоит? Девять. Ну, это Польша, я знаю. У меня А посмотрите, какой стол здесь сказочный. Какой сказочный стол. Так, это война? Это Франция? Япония. А, все, вижу, самурай, да. Друзья, вообще какая-то Да, пагоды их, всякие сосны, одежда. Вот чайные тройки. А посмотрите, какая красивая это с розой. зеленое, как яблоко. Это в зеленом цвете, а это в оранжевом. Но мне кажется, это все 60-х годов. Форма одинаковая. У всех чашек. Разный цвет форму почти одинаково видите коричневая такая же зеленая черная даже с рисунком с таким же оранжевым еще оранжевый ну, вообще интересно да, гдр времена Ггдр мос винтаж 4 5 7 8 марта